Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 27 октября 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно разберем главную криптовалюту, посмотрим на некоторые индексные и индикаторные показатели, также разберем интересный новостной фон и по просьбе наших подписчиков сегодня посмотрим на монетку Чилис. Поэтому, если вы еще не подписаны на данный канал, то рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, поддержать канал комментариями и не забывать подписываться на телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем. Рынок вышел из зоны экстремального страха, индикатор страха и жадности показывает нам просто страх и находится на отметочке 32. Индикаторы по главной криптовалюте показывают нейтральную зону. За последние сутки было ликвидировано почти 41 тысяч трейдеров на общую сумму чуть более 90 миллионов долларов США и преимущественно несут потери шортовой позиции. Также давайте посмотрим за последние сутки соотношение коротких и длинных позиций. У нас преимущественно сейчас доминируют короткие позиции, доминация незначительная, почти 51%. Индекс альтсезона смещается в сторону биткоин сезона, индикатор показывает сорок 47 и давайте сразу же посмотрим на доминацию на графике. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы продолжаем снижаться. Есть попытка выхода из зеленой зоны денежного потока, в которую мы вошли буквально недавно, 20 октября. И сейчас пытаемся вновь выйти в красную зону. Волны Momentum на индикаторе Market Cypher B двигаются сверху вниз. Также отрисовали красную точку, красный кроссовер на верхнем гребне волны. И сейчас продолжаем нисходящую динамику. Уперлись в поддержку локального FIBA 236 примерно на отметке 41.30. Если удерживаем, то будем разворачивать поскольку VWAP у нас потихонечку пытается прирастать с нижних границ отметочки минус 18.28 сейчас на отметке где-то примерно минус 14.61 но VWAP видоизменяется, мы получаем данные в онлайн режиме поэтому у нас они могут измениться и мы попытаемся отскочить но в целом если уходим в красную зону, то попытка здесь на трендовом индикаторе channel тренд видно, что мы сейчас пытаемся уйти в нижнюю границу пока находимся в нейтральной зоне давайте посмотрим на 6-часовой таймфрейм сейчас двигаемся уже в шортовой динамике, индикатор тренда показывает, что мы в красной зоне также отрисовываем красную волну моментума, но волны у нас внизу, также отрисовываем красную манифлоу. обратите внимание денежный поток уходит в красную зону, но волны моментума уже внизу, есть красный кроссовер, но у нас пока есть намек на то, что мы еще должны будем чуть-чуть ниже спуститься, побыв в какой-то период времени, как вот здесь, в красной зоне по трендовому индикатору, после чего, я думаю, будем пытаться отскочить, это видно и по доминации на глобальном индикаторе. Я думаю, что мы попытаемся все-таки прирасти, и индекс аль сезона наступит не сразу. В любом случае, при уходе биткоина в какой-то рост, в большей степени вероятность того, что мы будем прирастать по доминации, я уже неоднократно об этом говорил, но это если мы вернемся к полноценной бычьей динамике. Если же это будут какие-то бычьи ловушки или медвежьи ловушки, важно. Важно, в какую сторону будет уход, то мы можем прирастать и по альтам, чтобы альты еще более сильнее разгрузить. Также хочу обратить ваше внимание на индикатор, который мы достаточно часто смотрим в наших обзорах. Это индикатор настроения. Этот индикатор учитывает за 28-дневный период изменения в активных адресах в блокчейне биткоина. И также изменение цены. За последние 28 дней индикатор считается среднесрочным. И обратите внимание, мы всегда, когда двигаемся от зеленой пунктирной волны наверх к красной пунктирной волне, у нас происходит либо рост, и если двигаемся наоборот, происходит Соответственно, снижение. И мы сейчас находимся в зоне уже перегретости. Мы можем, конечно, выходить за нее, как вот здесь, и то есть двигаться еще какое-то время вверх, но после чего в любом случае мы уже будем в большей степени перегреты, и, скорее всего, нам потребуется коррекционное снижение. В целом, рынок сейчас, конечно, выглядит достаточно манипуляционно, поэтому я уже предупреждал это в последнем обзоре, и сейчас говорю об этом еще раз. Нужно быть очень внимательными и в любом случае соблюдать риск и money management. Также хотел обратить ваше внимание на одну очень интересную статью, которая вышла сегодня, здесь речь идет об интервью Питера Шифа, известного экономиста, который говорит о том, что США, скорее всего, собирается объявить дефолт. И вот о чем речь. На самом деле, Питер Шиф говорит те мысли, о которых уже говорят большинство, на самом деле, аналитиков на рынке. Здесь речь идет о том, что у США достаточно серьезно раздутый государственный долг. Он превышает 31 миллион долларов США. И, конечно же, Соединенные Штаты Америки не способны сейчас, на сегодняшний день, покрыть свои долговые обязательства, и мы сейчас, по сути, двигаемся в долговом кризисе. Более того, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, вы об этом знаете, она пытается взять под контроль инфляционные процессы и представители Федеральной резервной системы, в том числе Джером Пауэлл, говорят о том, что они собираются снизить инфляцию до приемлемых 2%. Однако, обращаю ваше внимание, чтобы снизить инфляцию до 2%, необходимо еще учитывать как раз-таки раздутость по государственным казначейским облигациям. Фактически, те самые трежеры в которых сейчас уходит большинство инвесторов, и мы видим с вами на графике, что десятилетние летние в частности, достаточно серьезно прирастают. Если мы сейчас посмотрим на этот график, то его будет видно на дневном таймфрейме. В коррекцию ушли только сейчас, буквально вот последние несколько дней. Обратите внимание, как двигаются эти облигации достаточно давно, начиная с середины лета. Мы летим в небо. Значит, инвесторы предпочитают хеджировать свои риски по старому, обращаясь к государственным казначейским бумагам, казначейским облигациям США, так называемым десятилетним и 30-летним Но если мы говорим о том, что сегодня, на сегодняшний день США не способна покрыть государственный долг, то, соответственно, есть риск о том, что США может объявить дефолт. Более того, нужно также учитывать и другое мнение о том, что в действительности Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день могут выбрать и иной путь. То есть, фактически, сегодня те, кто управляют Соединенными Штатами, по мнению Питера Шифа, скорее всего, примут решение, при котором они не будут признавать о том, что они не способны покрыть государственный долг, и, скорее всего, начнут заново открывать печатный станок. Мы с вами знаем, что за последнее время было напечатано колоссальное количество долларов, что и вызвало по сути инфляционные процессы во всем мире. И если это продолжится, то в конечном итоге ни инфляцию не удастся не удержать Федеральной резервной системы, ни покрыть свои долговые обязательства. И рано или поздно у США действительно возникают все предпосылки к тому, чтобы объявить дефолт и в конечном итоге не суметь выплатить свои обязательства. Ну и сразу переходя к индексу доллара США, мы можем с вами видеть, что индекс доллара на дневном таймфрейме продолжает корректироваться. Но также обращаю ваше внимание, если вы посмотрите на индикатор Market Cipher, для тех, кто не знает, он состоит из нескольких индикаторов и осцилляторов, и один из основных осцилляторов, который заложен в этом индикаторе, это зеленые и красные волны, вы можете их видеть. Эта зеленая волна означает money flow, движение денег или денежный поток. И обратите внимание, он достаточно серьезно находится в перегретости то есть мы находимся в бычьих настроениях в бычьей зоне деньги входят в этот индекс по логике алгоритмического расчета этого индикатора и соответственно мы будем расти сейчас происходит исключительно коррекция когда волны моментума уходят с положительных значений с верхней границы в нижней, когда закончится коррекционное движение мы также можем видеть и по индикатору Channel Trend score вот здесь внизу в медвежьих настроениях мы оттолкнемся и скорее всего снова будем прирастать инвесторы по-прежнему выбирают самые простые пути они хеджируют свои риски уходя в кэш в доллары это в первую очередь и во вторую в десятилетние казначейские облигации соединенных штатов америки и соответственно если это будет происходить и дальше то вероятность очень большая что рано или поздно все вот эти доллары которые удерживаются и действительно фактически накапливаются можно так это сказать то рано или поздно они будут реализованы на рынке и соответственно крупные игроки институциональные скорее всего ожидают более глубоких просадок ну и на мой взгляд я уже не раз об этом говорил я... Я считаю, что мы в любом случае должны потрогать первичную отметку 117. И дальше, если будут все те процессы, о которых сказал... Питер и большинство аналитиков сейчас действительно уверены именно в этом, то мы можем увидеть индекс доллара и на отметочке 127-128, где-то вот в этой зоне вполне себе вероятный сценарий. Но при этом также обращаю ваше внимание, когда очень много аналитиков говорят об одном и том же, то этого может и не произойти. Но, скорее всего, здесь будут манипуляции, по крайней мере, к нашему рынку. Это будет в большей степени применимо, потому что высокая волатильность криптовалютного рынка и Отсутствие прямого регулирования, так как на фондовом рынке, позволяет достаточно крупным игрокам на нашем рынке совершать манипуляционные действия. И в том числе, ожидая просадок, фактически повышать волатильность. И мы с вами видим, что в таком узком диапазоне достаточно резкие могут быть всплески. Давайте сразу же посмотрим, что у нас происходит с главной криптовалютой. Обратите внимание, на дневном таймфрейме мы продолжаем двигаться в зеленую зону по трендовому индикатору, уходя в бычье настроение. У нас индикатор Market Cipher. Эй, на дневном таймфрейме подрисовывает продолжение движения зеленой точки. Мы пытаемся дотянуться до локальной зоны уровня FIBA 382 на отметке где-то 21.70, 21.100 примерно. Здесь же и пунктирная трендовая паутина. Обратите внимание, на этом же уровне находится где-то 21.100, 21.200 примерно зона консолидации цены. Сейчас пытаемся прорваться через пунктирную трендовую паутину на отметке 2800. Нам так и не удалось закрепиться выше и сейчас ушли на коррекцию. Обратите внимание, цена средневзвежный объемом Viva достигала отметочки 2277 вот здесь по индикатору видно и сейчас средневзвешенная цена снижается 1610 потеряв практически 40 процентов это означает что нам требуется коррекция но при этом денежный поток у нас потихонечку намекает на сужение и попытку ухода в зеленую зону если уйдем в зеленую зону то прорыв повыше в зону где-то 21200 первично и дальше в случае закрепления уже непосредственно на отметку ценовой зоны примерно 22 то мы можем еще сходить прежде чем будем каким-то образом скорее всего все же переходить к медвежьим настроениям, если не раньше. Обратите внимание, 6 часов уже в перегретости, уже волна моментума отрисовала красный кроссовер, здесь видно на индикаторе, красную точку, и двигаемся волной вниз, но пока еще в активном зеленом мунифлоу. Пока зеленый денежный поток говорит о том, что мы резко уйдем вниз, не приходится, мы можем удержаться ценой на сетке и Ribbon, вот эти вот разноцветные кривые, голубые белые, индикаторы Market Cypher A. Если смотреть промежуточные часы, то мы видим, что мы ушли в боковое движение на 12-часовом таймфрейме и вероятнее всего пока еще ухода в зеленый денежный поток мы не видим. Это означает, что мы также его можем не увидеть и на дневном таймфрейме. И цена средневзвешенного объема объемом VWAP, достигнув максимальных значений 21.45, сейчас находится на отметке 1.25. То есть мы потеряли практически 90% значения этого индикатора. Это означает, что мы скорее всего будем уходить в нижнюю зону то есть ниже нулевой границы. Ну и если смотреть на младшие часы, на 4 часа, например, мы тоже видим, что коррекция продолжается. Хотя цена средневзвешенный объемом уже внизу, поэтому здесь может быть какое-то боковое движение, боковая консолидация. Но ну если совсем малые часы интродейт, 2 часа, то мы сейчас с вами также находимся в бычьих настроениях, но нет определенности в движении. То есть мы в целом двигаемся в одном диапазоне плюс-минус 2600. Вот этот ценовой уровень сейчас нас удерживает. В принципе, на двух часах верхняя граница точки пивот 2870. 2, а нижняя граница у нас находится на отметке 20 тысяч с небольшим 20 0 и 20, если быть точным. Но при этом у нас есть достаточно хорошая поддержка локального FIBA 236 на отметке где-то 20, 360, 20, 370. И вот туда мы пытаемся потянуться и от этого места можем оттолкнуться. Потому что если проваливаемся, видим индикатор показывает нам дальнейшее снижение. И, скорее всего мы увидим и 20, 270 и дальше нижнюю границу пивот. Ну а если говорить об о, пунктирных трендовых паутины, то их четко видно. Мы сейчас коснулись их наверху. Здесь же локальное нулевое FIBA мы видим. Mm. -hmm где пунктирная, там же и нулевое FIBA. Это все на отметке 2800, как я сказал, с небольшим. Ну и нижняя граница у нас находится 19600. Это предыдущий уровень all-time high. Сегодня в течение дня я торговал. Как можете видеть, трейд удался. Короткий, это интрадей стратегии. При этом я использую все-таки скальп-методику. Это 5 минутка вход и 15 минутка на выход. Таких сделок я могу делать множество раз в день. И это авторская стратегия. Я использую ее с учетом вот того набора индикаторов, который перед вами, подтвержден с несколькими другими наборами и все это можно конечно узнать если посмотреть авторский курс и все ссылочки необходимо есть в описании к этому видео а также в телеграм канале ну и также по просьбе наших подписчиков я обещал посмотреть монетку чилис 45 место в рейтинге coin market Cap, а общая капитализация на сегодняшний день чуть менее 1 миллиарда 200 миллионов долларов США. Достаточно неплохо закапитализированная монетка, но при этом она относится, конечно же, к второй, даже скорее к третьей категории, по моему рейтингу. Эта монетка относится в первую очередь к различным фан-токенам. По сути, это платформа, которая позволяет любителям различных спортивных мероприятий голосовать в своих клубах. Поэтому давайте посмотрим глобально по индикаторам, что у нас происходит и также, что нам рисуют направляющие. Но мы с вами видим, во-первых, что у нас есть попытка локального роста и попытка вырваться из этой треугольной формации. У нас была попытка повышающихся максимумов и повышающихся минимумов, но мы не удержали эту историю. Мы видим, что провалили минимум и сейчас пытаемся снова прирасти. Если нам удастся прорваться через верхнюю границу, вот здесь, это где-то примерно, ну, зона, назовем это так, с 0.25, 0.26 до 0.28, при этом индикатор нам на дневном таймфрейме подсвечивает хай, куда цена должна по логике достигнуть, чтобы вырваться, это где-то 0.34, но сейчас об этом говорить не приходится, в любом случае, локально у нас есть попытка роста при глобальной, конечно, понижающейся динамике, мы видим на дневке, что мы оттолкнулись из зоны медвежьих настроений и двигаемся в зону бычьих, настроений. Поэтому отскок по этой монете вполне себе продолжающийся может быть. Мы также видим и по свечкам Хайконеши, что они полноценные одна за другой, фактически без нижних фитилей. И мы пытаемся потянуться сейчас к ближайшему уровню. Уровню FIBA это 0.22 примерно зона. Если прорываемся через нее, дальше будут следующие зоны. Нам они подсвечены индикатором. И самая глобальная 0.23-0.24. Ну давайте посмотрим еще на малых часах. 6-часовой таймфрейм сейчас ушел на коррекцию. Пытаемся скорректироваться, но при этом в зеленом манифлоу. Достаточно слабая динамика по денежному потоку, зеленому я имею в виду, мы уже в перегретости находимся по трендовому индикатору, но еще какое-то время можем подвигаться. Если денежный поток не будет сейчас сужаться под волной моментума, то у нас попытка прорваться будет, но достаточно слабенький мы в любом случае. Этот актив, как и прочие другие, двигается за рынком, при том, что сегодня у него есть разнонаправленность. Обратите внимание, сейчас мы показываем минус 1.98, биткоин у нас сегодня тоже находится в отрицательной Динамики, при том, что некоторые активы у нас достаточно хорошо отскакивают, такие как Атом, например, или такие как Юни. Сегодня показывают достаточно хороший рост 5% и 6 процентов соответственно. Если посмотреть еще на более младшие часы, то на двухчасовом таймфрейме у нас потихонечку сейчас идет намек на завершение давления со стороны медведей. Есть попытка завершения такого давления. Уперлись в локальное FIBA в поддержку 236 на отметке 19.60, 0.19.60 соответственно если удерживаем этот уровень цена средний объема снизу подталкиваемся можем здесь отрисовать маленький триггер и тогда у нас будет попытка еще раз как я уже сказал прорваться в зону 0.22 но глобально мы пока еще достаточно слабенько выглядим на коротких часах дневка выглядит неплохо а вот 6 часовой таймфрейм видимо после бурного роста последних дней скорее всего говорит нам о том что коррекция нам должна потребоваться но при этом стоит учитывать что если дневной таймфрейм будет сохранять такую же динамику то мы вероятнее всего попытаемся уйти все-таки в зеленую зону но ну и промежуточные часы 12-часовой таймфрейм тоже говорит о том что в зеленую зону должны уйти но при этом смотрите как money flow резко увеличился было минус 22 87 стало сразу почти 23 23 30 если быть точным и это говорит о том что денежный поток вновь пытается уйти в красную зону это означает что на дневке мы в него можем не сходить и понижающаяся динамика продолжится то есть вот этот прорыв нижней границы вот этого вот восходящего тренда, можно так сказать, да, лоя вот этого локального, означает о том, что мы были достаточно слабы. Потому что если бы мы продолжали по пикам, так же как и по низам, подниматься выше, то я думаю, что мы все-таки попытались бы взять FIBA 0.35 и вырваться из вот этого диапазона, можно так сказать, потому что мы здесь вполне себе находимся в диапазоне, нижняя граница которого где-то вот здесь и вот здесь. И вот тут мы гуляем. Сейчас мы не ушли к нижней границе, отталкиваемся, но наша задача прорваться вот через этот уровень, это нижняя граница вот этих вот объемов. Очень хорошая зона 0.25, если прорваемся через нее, то будет шанс уйти к 35 му фибо, но перед этим у нас хай как раз на 33 и показывает здесь индикатором фибоначчи.